Всем привет, ребята, с вами я, свидетель Александр Пет, и я на Радмире 12 сервере. Если что, я вас чуть-чуть обманул. Это не Радмир, это Мак Макрит РП, мой, мой сервер с другом. Я главный основатель. Я тут штрафы оплачивал. Вот вы не знаете, сколько, сколько фейлов были, я житель фей. Слушайте, Александр Это Давайте. настроим. настройки. звука. Чуть-чуть поставим. Мы сейчас видим камни на хату. Отгадать куда? Увидите куда, увидите да. Стрелковый клуб нам не сюда. Иди, едем, едем в соседние игра. Ютуб, ч... если что, не Не нужно мне. То, что я сейчас пел, не нужно мне э, авторские права выдавать. Я, наверное, музыку там давал, пусть у меня лицензия есть. Так, 22 часа. Я сейчас записываю ролик. 27, 28, 29, 210, 29, 212, Тормози! 29, 29, 29, 29, 29, 29, А, по... а панель чинить машину. Если что, заходите ко мне, играйте ссылочку на дискордсеке. Э, мой его проект оставлю в описании и, и там вы заходите в, в, в текстовой чат, как скачать и там будет подробная информация, как зайти на мой сервер. По карте посмотрю, куда нам. Ой, о, как долго ехать. И что, доедем? Сколько цена летит? Вот это я буду снять. Блотер от первого лица ехать. Вот от первого лица, вот прям сложно. Раз, посмотреть. Два, посмотреть. Нужно ехать. Так стоит 200... 28... Давай, давай, давай, давай, давай, давай давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, Так, да. куда-то там ведет. Мы едем тут. Едем, едем, едем. Сейчас, ребята, водички отойду попить. Сейчас приду. Так, все. Я пришел. Водички попил. Давайте продолжим. да куда да куда не не не не не да да да куда куда, куда, куда? Кад. Ну, честно, я не понимаю ничего в этом. А поедем по вот этой сроке. А вы знаете, если вы. Так, если вы поедете по туда в круге, сейчас тут такое круговое движение. Вот это этот автосалон Не-не, только не в ко не в Кавет. Кювет, Напишите, как правильно, в Кавет или в Кювеет? Ну не, ну я просто Кювет, Кювет, блин. Что-то знакомое. Вообще-то правильно, наверное, ковет. Пишите в комментариях. А то уже забыл так починить машину. Починили, можно показать.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 что это сборка просто рапира. на рублевый получается. Сюда вот Заворачивай. И дальше. по-моему рублевая завернула. нет Чи-чи-чи-чи-чи-чи. чуть чуть чуть Да куда, куда, куда, куда? По. Вот у меня вот такие вот тачки есть. Вот. И вот, у меня даже Bugatti есть. А ну давайте поедем. Мой домик. У меня уже Ламборгини винтадор ждет. Так. Можете ко мне при, э, приезжать, навещать меня. Так как тебе поста поставить роллчик Задел не в гараж у меня там ДП, э, у меня там стоит БМВ э, ДП ДПСС ДПСК. БМВ из дпс я у тебя просто там... ну, не спрашивайте просто и я, я себе там выдал од одной команды командой так так выключаем кей кей выходим Лог 1 все закрыл транспорт. Так, давайте мы сейчас еще Так, а ты сейчас не хочешь, да? Не хочет. Не, не, не, не, -не закройте, закройте. Дать тогда Блин, закрыто. Что сделал? А майкар ну, придется прописывать. Этого я хочу. Ладно. Бугати Черрон. Заметь спортный gps телепортироваться кар обогатить загрузить транспорт все созвучит получается а все у нас заведено а ключи не стали так кей так а панель Чую тачку и погнали. Потом... Видео идет уже 11 минут. Так. Идет оно уже 11 минут 40 секунд. Может, она там на монтаже. Он не нужен, а мне авторство на за на нарушение, нарушение оптических Все равно это не поворот. что, это не Закрывайтесь. Капля Да Ламбои. А, ну я разбил, понимаю. По панель. Монтировать. Ну, ничего страшного, все равно почему? честно как-то идеально поставить вы этого не слышали, ребята там я там И поставлю кое-что там наложу кое-что или не умоложу, как у меня с монтажом пойдт. Так. Ой. Блок один. Как далеко? Вот я стою. С транспортом. А чего? Угу. Наконец-то открыл. Окей. Окей. Почему он пишет красный ючисток? А вы этим задумывались, ребята, интересно. Если вы знаете, напишите в комментариях. Почитаю обязательно. Окей. Okay. Все, вот еще. Лок. Нет, нет, нет, нет. Вот не то. Феапаны. Починить машину, починил машину, пишу лок один. Так, все закрыл. Лок один. Лог один. Тачку выключаю. Так, вытаскиваю ключ. А панель починить машину, и теперь лок один так кар, вот шерп администрация, и что это музыка, когда там типа... Типа... Типа... Типа... Типа... там быстро Типа... Типа... так вот так вот, и приезжаем в никуда. А если мы вот так вот сделаем вот вот так. <смех> сейчас смотрите, мы получается едем вот так вот, вот, так, вот, по вот этой дороге. На первом, ну там будет поворот, мы сворачиваем, и едем прямо, прямо, прямо, прямо, прямо. Вот так, потом направо, прямо на налево, потом направо, прямо, прямо, прямо, прямо, прямо, прямо, потом мы заворачиваем на дорогу и нет, нет, нет, нет, вот тут не Все, я понял. Ребят, смотрите. Сейчас. За 16 минут. 16 минут 50 секунд. Смотрите, мы вот так вот едем, получается. Едем, едем, заворачиваем вот тут. Вот, едем, едем, едем, едем, едем, едем. Вот тут вот, вот так вот. Потом дальше вот тут. И вона Так, как куда мне сейчас назад? Включать. Да, мне назад. Кстати, новая тачка, новая версия 5. Опять же, тачка 3 наработает. Ой, она мало едет. Очень медленная. если что это не реальная жизнь, это все графика, игра. Скоро мы там делим, а скоро так скоро. Скоро. Скоро. Сейчас я посмотрю, сколько нам осталось. Почти чуть-чуть Так. Мы видим, где, сможете, где то идти. Детям Давай-давай-давай-давай. Трактор, блин, есть. Трактор. Давай, давай, давай. Так, посмотрю правильно. Угу, угу, да. И вы не говорите, почему они... Не... И вы не пишите в комментариях, кто что. Саша, ты же можешь телепортироваться Это, ну, помню, не надо. а то я когда уже так делала то записи видео ой даже не спрашивайте что было там просто ну, там а, ошибку выскакивал, сейчас мой друг исправляет ну, не а мы должны исправить давай где идет? Ай, будут связу. Сколько карта неправильно. Угу. Двадцать идет. Двадцать минут видео. Двадцать минут десять. Для вас там, наверное, меньше, либо больше, либо одинаковые и пусть я иногда даже заморачиваюсь и не делаю его так что не обижайтесь ребят. дели соседние село. вот будет номер. я не я я тачки не припарковал. ой. еще с рестартинг будет все заново так стоп стоп стоп. дальше все дальше дальше дальше Пять километров мы уже с вами проехали. Пять километров. Вот показывает. Сейчас скажу где. Вот тут вот показывает. Сейчас скажу так. Там как-то пять. Нет. Шесть. Нет. Ой, ребята. ой, ой, ой, ой. Ой, F1, там F4, Поехали. Ну, он в кафедр Блин. В Кювета, Попали. Три кювета. Три кювета. Кювета, блин. Не помню, Задолбал. Бегалки здесь не работают. Прикол. Ладно. Так, едем, едем. Только нам нужно будет потом по этой дороге поехать. Правой. Вот такой вот. Все, я понял. Поехали. телевизионные вышли везены что ошке или Очень не Старый О, блин, анга... а, ангар, ангар Егорик. Егорик, я что это не рек. 23 минуты 45 секунд видео идет. Поворот слева дождь. Это НПС-шник? Да, НПС-шник. Привет, Вася. Петр Евдакимов, салам алейкум, алейкум ассалям. Че, как тебе там? Как тебе там, Петр Даки, Пети, Петрьев Дакимов, Салам алейкум, алейкум ассалям, все пока. Все ребята, поехали. Этот город был очень странный какой-то. Ладно. Так сколько там ехать-то? Ой, недолго. Ну вот спидометр, вот едешь, едешь, едешь, едешь. До большего и до конца. Зил, господи. Когда вот здесь плюсик наж нажимал, открывается. 30. Давай-давай, дотягивай. 60. А, ребят. Давайте срежем встречи с Бэдем. Быстрее. же Закрываем. Так, куда же мне вот этот Дил припарковать? Сюда может. Не знаю, не знаю. А хотя вариант, вариант. Что? А за текстуру, да, заходит. Понимаю. Так, не превплотную, нужно при приложить нашу. Все, так, окей, окей а панель административная панель так починить машину выходим лок один так сейчас идем к Бугате. лок один так заходим да да вот а близко подошел лок один так открываю парк Лок один. Выхожу. В Rolls Royce. Пишу лок один. Так. Дай. Пять а далеко, как будто лок, лок, 1. лок, лок лок один, один. Парк. Все транспорт. Припаркован. Ребята, ребята. Так. теперь в авентадор садимся. Ок один. Ок один. Блок один парк. Так, а я тут припаркован. Открыли транспортную. Угу. теперь загружен, ехал, вытащил. Вот леко отсюда закрыл. Раз, два, три. раз, два, три получается. Такая припарковал, да. Стоп. Все, да, припарковал. Выхожу теперь. Иду к, к, к этому ковету, кювету, блин. Лок, один. один. Да, F. Лок один. Ой, и радио пугает меня. Парк. Так, парк, давай, пишись. Парк. Арту, блин. Парк-арк. Парк. Арк. парк. Я, наверное, у меня друг э, вот этот владелец вод перезаливает, либо что-то он там настраивал. Ладно, давайте на этом, друзья, закончим, закончим. С вами был Житель Александр 5. Всем удачи и всем пока-пока.